Доброго времени суток, меня зовут Николай. Сейчас нахожусь в сервисном центре, и у нас есть разобранный старый стеклоочиститель WV5. У него внутри, оказывается, установлен вот такой вот вот ионный аккумулятор, емкостью 1100 мАч, фирмы Sanyo. Вот. Довольно неплохой, у меня лично такой дома находится стеклоочиститель, я им доволен. Но компания Керхер не стоит на месте, то есть постоянно в прогрессии. И теперь уже сейчас при замене аккумулятора, туда устанавливается аккумулятор фирмы BMC емкостью 2100 мАч. При этом то, что такой аккумулятор устанавливается абсолютно во все стеклоочистители, которые продаются сейчас. Он в два раза больше емкостью. Меня это приятно удивило, до этого я этого не знал. О. Мы сделаем покрупнее фотографии, чтобы мы могли самостоятельно рассмотреть это. Ну, спасибо за внимание.